всем привет еще типа игра для программистов называется логикар я тут два урока сделал решил что больше не буду делать и сделаю это при вас короче короче давайте я нажму stage вот старт какой-то элемент какие-то элементы тут программирования есть вот. Сейчас будем разбираться. Так, что-то музон этот мне напрягает, если честно. Вот так вот потише сделаю. Короче, игра. Только на английском и на корейском. Это корейская игра. Она в стиме есть. Стоит не помню. Как раз просто была какая-то распродажа, и она у меня была в списке желаемых. Вот, программирование здесь э, путем составления всяких блоков. Надо, короче, я так понимаю, заставлять машинки ехать туда, куда надо. Так, это обучение. Короче, тут правой кнопкой я зажал, кручу, верчу, скроллом приближаю. Это, это короче, не важно. Так, давайте. Первое. Смотрите, вот Давайте я поудаляю. Чтобы машину заставить двигать, надо вот вытянуть вот такой вот блок. И вот так вот соединить. То есть будет старт. Это лог какой-то, я тут кликаю. Ну что это такое, я еще не разобрался. Ну, буквально там 5 минут посидел и все, думаю, надо записать видос. Так вот, сейчас мы <coughs> запустим машинку. Машинка должна доехать до флага. Нажимаем сюда и нажимаем вот запустить. Ну и машина он поехала. Ура, доехала. Круто. Следующий этап обучения. Здесь надо перепрыгнуть. Ну это я тоже решил. Знаете, вот каким способом. Есть старт, engine и тут еще nitro появляется. Я когда правой кнопкой кликаю на блоке, то он пропадает. Давайте я сначала вот сделаю вот так вот. Nitro включим, по идее. Вот так вот. И двигатель. Запустим. А ну-ка. <coughs> что-то пошло не так. Значит, надо наоборот сначала запустили двигатель, а потом включили нитро. Вот так, наверное, она должна работать. Что-то залог, что-то там вроде выводится. Но... А ну, а ну-ка. во врубилась нитро машина полетела теперь смотрите 3 третье третье задание тут у нас есть слои какие-то вот я кликнул смотрите вот это я что-то не понял мод какой-то мод ну единичка я думал это направление движения но что-то не получается Короче, для каждой машины можно выбрать э, свой слой, да, ну, то есть свою логику. Вот, и на этом я так что-то остановился. Вот я тут ставлю там, а, ну, давай 30 поставим. И что-то они все едут сюда, да. А надо, чтобы одна машина сюда поехала, а вторая сюда. Но я пока не понял, как. С обучением тут так себе, короче. Не особо понятно. Вот, и как бы она туда едет и едет. И что делать? Непонятно. Так, где то Ага, вот. Э -э -э -э -э -э -э вот, смотрите, я могу кликнуть на машинки. О, две машинки. И для каждой выбрать свой, как бы, свой сценарий. Так, давайте попробуем. Для машины 2 будет второй сценарий. 30. Чё? Как изменить направление? Я так и не понял. Хрен. Я знаю. А если минус один, 1? 1 может. Может быть минус, кстати. 1, минус 1. Давайте-ка я попробую. Это обучение. Потом там вроде какие-то уровни есть. Короче, сейчас посмотрим. Так. Это номер 2. Сценарий, а это номер один. Ну, давай запускаем. О, круто сработало. Значит, минус это в обратном направлении. Во. Ну, тут вроде, наверное, аналогичное действие. Минус он поедет сюда, плюс сюда. <coughs> а это... Это... Ага. Фиг там. О, дебаггинг. Лог а есть. Где лог? А, вот. Будут показаны текущие данные. Когда... Как бы... Нода будет выполняться, да? Тут получается слоев нет. Знаешь, это надо все в одном слое, в одном сценарии сделать. Соответственно, а у нас тут добавились бранч, разветвление. Это что такое? <coughs> Какой-то логер, двигатель, сенсор. Я мы и условия. То есть на, надо, короче, слепить на этом все. Интересно, так. О, я заметил, что зел... а. да, вот, смотрите, зелененькие соединяются с зелененькими, красненькие с красненькими, а синенькие С синеньким. Значит, вот у нас есть старт. Запустим движок. Но если мы запустим то машину, надо, наверное, какое-то условие, да? Вот, наверное, бранч. <coughs> Бранч есть Теперь Какое-то условие Чего-то с чем-то Angel сенсор Какой-то сенсор Угла Угла Наверное угол наклона Да? А он зелененько-зелененьким. Наверное, в условие надо. Так, если сенсор и чё А, вот Б. Ага, вот какое-то условие. Если сенсор... А вот непонятно, что он показывает. Ну, наверное, тоже плюс и минус, да? По идее. Это если в эту сторону, наверное, плюс, а тут минус. Ну, наклон, угол наклона. Ну, по идее, да, если, если, если, если угол э, будет, а вот, вот это, наверное, условие сюда, короче, если угол, если выполняется это условие, труда а ну тогда вот тогда по идее вот что должно быть то мы двигаемся вперед а если не выполняется условие то по идее назад наверное так а что вот это залог куда его можно втулить а ну давайте я попробую сюда Давайте еще попробую вот сюда. Нет, что-то не то. Тут а, зелененькая, только зелененьким. Убираем, а куда еще можно? Можно, наверно вот сюда втулить. Давай-ка я это уберу. Если я правой кнопкой кликаю на вот этом соединение оно убирается. И везде лог. Короче. <coughs> Что-то тут с обучением не очень. Давай везде лок прокликаю. Еще лок сюда вытяну. Вот такая вот игра для программистов. Я подозреваю, что тут в какой-то игре уже было, что поля может не хватить. Так, ну вроде бы, вроде все четко. Так, так, давай, запускаю. О, работает. А где логирование? Честно говоря, я с логированием не понял. Ну да ладно, идем пятый. Там, по-моему, пять э, обучалок, э, пять уровней обучения, а дальше уже пошли. Да, вот следующего нету. Так, что тут надо сделать? Тут надо а, наверное, надо поехать потом, если у нас будет угол наклона больше, то надо врубить нитро. <клых> ну, походу, да. Так, что мы делаем? Эээ... Не, подожди. А, арифметические операции. А зачем тут арифметические операции? Так, давайте-ка я пока сделаю следующее. Мы едем. Потом двигатель. Двигатель. Вот, мы запускаем. Поехали, поехали. Потом будет такое условие. Если, если вот сенсор. Не, нам не операции надо. Но тут под... подожди. <coughs> Conditional loop и еще loop. А зачем Арифметическая операция. А, тут смотри, тут можно вот так вот зациклить, короче. Странно, и что мне делать? Ладно, давай пока так. Не, подожди, наверное, наверное, вот так вот. Запускаем. Дальше будет условие. А какое будет условие? А, вот Короче, идет сюда. Вот так вот. Дальше. Если больше.. Если угол наклона, короче, пошел, то. А, вот, true, false, да. Во, вот так вот. А... Если ровно. Ну да, мы запустим нитро, только если... Что-то я тут намудрил. Ну вот он едет, едет, едет, едет. Бью. Походу надо зациклить. Как там в примере было Так, а давай-ка я добавлю этот логер Потому что что-то тут не то Вот Написано в примере вот так вот, Да, луп, да, вот смотри И логер идет сюда, давай Вот а тут э, э, э, сенсор. Вот сюда. А, это то, то что логировать. Короче, сиди, я сам открою. Ну, и ничего не происходит. А где логирование? Вот где оно? Выберу машину. О! Branch Input Value Crupted. Один раз. Что-то что не, не то. А ну-ка давай я перезапущу. Странно. Короче, надо думать. Так, ну я же вроде сделал все как надо. Смотри. А, тут Engine. Блин. Вот так оно идет сюда, сюда. Ну вот Engine. Логер, давай логер вот сюда. дыг дыг дыг дыг дыг дыг А, вот этот логирует, вот она угол, минус 71, под углом минус 71 я залетел в воду. Получается, а вот эти галочки зачем, вот непонятно. Непонятно. Короче, надо на машину кликнуть. А, можно и без лога, что ли. Ой, короче, фиг поймешь. Короче, а что надо вообще сделать? Давай да дальше. Смотри, тут есть почему-то вот это было, да? Арифметическая операция. Так а для чего она? Что с ней делать? Так, давайте, наверное, по простому. Это я уберу, уберу, уберу, уберу. Давайте просто старт, запускаем двигатель и врубим нитро. Вот. Ну по идее, ну так и должно ж, наверное. Нет, где-то подвох. Так, врубилась нитро, тули, тули, тули. Опа, Получается, только пошел наверх и и нитро заглохло. Или, наверное, у нитро есть какое-то время, которое оно работает, а потом все. Короче, что-то надо думать. Ну, это по-любому надо запустить. Запускаем машину. Дальше какое-то условие. Какое? А, ну да, вот двигатель работает, Какое-то условие. А, ну все, ну, блин, меня вот это вот смущает. Почему там было, смотри, арифметика operation Зачем она? Мне кажется, и с этим. Получается, если угол давай соединим если угол, угол Давай равно. Если... Нет, зачем? Не, больше. Если угол больше, то... То запустить нитро, правильно? Но у нас что-то не работало. А, наверное, надо зациклить. Подожди, оно не, не хочет циклить. Вот, а, вот это зацикливает. Подожди. Так, а как мне эту доску? А вот доску я никак не могу уменьшить. Вот такая вот загогулина. Короче, смотрим. Получается, если я зациклю это все то... Если угол больше, true, то сработает нитро. Иначе... Давай везде лог включим. Э -э, кликнем на машину. Поехали. Блин, нитро сразу врубилась. А почему? True а, больше. А, так оно сразу больше, е Больше б Больше нуля. Ой, подожди, а какой там был угол? А ну-ка еще раз. Где? Да, 0.27, он больше. Все, не катит это. Это не катит. Значит. Ну, блин, давай вот так вот поставим. Один. Один, ноль, три. Какая-то ерунда. Сколько он? Давай поставлю... Пять. Во. Вот. он едет, едет. Есть! Прошли. Получено достижение. Так, ну это я прошел эту. Обучалку. Ё-моё. А тут надо перепрыгнуть. О, вот есть. Airboрster. Хм, это чё все? Это. А, это, наверное. Значения какие-то А, это что? Логические операции And, or Офигеть Короче, да, вроде такая Какая-то кривая С виду игра С другой стороны Есть над чем Помозговать Че я могу выбрать? Ага. Это дерево. Они не кликабельные, да? А, ладно. А, вот, давай. Investigation. Так. Топовскрин. Юка. Вы можете... А где мне кликнуть? А, вот короче смотрите заходим в режим редактирования вот есть кнопочка типа исследования и я могу кликнуть смотри-ка на машину смотри слева свойства двигается масса у него как это фрикшен трение или что, хрен его знает вот дерево а рупей был его знает. так короче на все можно посмотреть и какие-то свойства получить ну хорошо и что дальше сенсор есть какой-то а, определяет дистанцию между машиной и объектом который а, помечен как об, обстейкл. А, получается, что вот он, да? А ну еще раз. А из Is... op... А, я понял, из рубаи был. Короче, есть объекты. Вот он, короче, помечено из обстейкла. Надо глянуть, что на в переводе. Ну а что ты мне показываешь? Вот внизу квадратик красненький, непонятно. Ладно. Давай. Давай попробуем. Ай, блин, так не выведешь, да? Давай лог the... вот так вот сделаем. А ну-ка, если я подожди, на это не кликну, на машину кликну. Вот так, чик-чик, запустил. Старт от не, нифига. Значит, мне надо как-то как-то ч? Тут зелененькие. Зелененькие мы помним, соединяются с зелененькими. Ага, вон оно что. моя Короче, мне надо вот этот сенсор. Куда-то его надо сейчас втулить. Куда его втулить? Абсолютно какое-то значение. Давай проверим, как работает вот эта вот штука. Форвард. Давай. Вот так вот сделаем. Это, это, по идее, подпрыгнет, да? А ну-ка. Бумс! Ой-ой-ой, не туда он подпрыгнул. Даунворд. Давай. Есть! Короче, и все, да, оно один раз выполняется. Надо, короче, зациклить, и он будет прыгать. Ну, давай зациклим. А, вот так вот не зациклишь, надо. Надо на. Надо... где это бранча? Вот она. Mm -hmm. Вот так вот бранчу. Давайте зациклим так, чтобы. Чтобы оно прыгало. А чтобы оно. А чтобы зациклить. Во, вот так вот можно, смотри. Во, он будет ехать и прыгать, это я разрушу. А, может так прокатит? Сейчас проверим. Есть. А что ты не прыгаешь, вот, от, идиот? Ну вот же должно. False тут должно быть. Оно наверное не зацикливается, потому что все время true. Давай, вот так сделаю. Ну, подпрыгнул он. Бранч инпут карабты. Да, короче, у нас не выполняется. Так, надо, короче, подумать. Короче, эту решу и все. Дальше не буду. А. Что-то уже время сколько? Ох, уже 25 минут пишется. Так, что надо сделать? Давайте думать. Старт. Ну, это по-любому. Дальше. Двигатель. Инжай. Вот так вот ну то потом какое-то условие где эти условия вот она так и что в этом условии где этот сенсор вот это да forward это впереди если что-то впереди давай давайте тут условия не это вот если что-то впереди какая-то дистанция должна быть давай-ка я давай-ка я вот так вот сделаю вот буду логировать <coughs> дистанции по идее она должна логироваться да короче вот так давай запустим выберу машину а 40 ага, то есть э, от машины сначала до о, вот этого пинька было 40 ну пусть там метра 40 метров угу. 40 метров а ч, как бы сделать так чтобы оно все время выводилось? наверное давай я вот так вот фол сделаю по идее вот этот цикл будет по идее, должна инфо обновляться. А Ну-ка. Э, выбираем машину. Э, запускаю 40. Блин, что-то она не зацикливается. Какая-то фигня происходит. Давай я тут еще лоб поставлю. Ну, странно, я как бы. И в этой, и в этой же там, где лук было показано, да, там там. Что вот так вот можно зациклить. И вот я зациклил. Ну и почему не, не обновляется информация? Может это божина какая-то? Ну тут смотри, условия А больше Б. Ну больше Б, да, там и, и 40, и 10 метров. Короче, давай еще раз попробуем. Выбираем машину. Блин, это музыка. Давай еще тише сделаем. Вот так вот. Что-то, короче, оно не обновляется. Тру, uh, все время тру, тру, тру, тру. Тру не перетру. Ну ладно, давай. Ну, в принципе, вот, расстояние вперед мы знаем. Если А больше Б. Да? Ну, давай. Если А. Это будет расстояние. А давай меньше сделаю. Например, меньше 30. Вот так вот. Попробуем. Если меньше 30, то. Как там было? По-моему, вот так вот, да? То, -то подпрыгнуть. Наверное. Давай сделаем. Вот почему. Ух ты, подпрыгнула. Есть, сделал. Вот почему вот здесь обновлялось, Смотри-ка. Не могу понять, почему в одном случае, вот в этом случае, смотрите, обновляется, обновляется, обновляется. А потом перестала обновляться. А почему она перестала обновляться? Потому что выполнилось это условие И мы подпрыгнули Но если не выполнилось Должна быть А, подожди У нас было условие, что больше нуля Все, понятно Оно не зацикливалось Потому что у нас А было всегда больше нуля Все Теперь понятно То есть по факту изначально было как? Вот так вот Если А больше нуля. Соответственно, это условие выполнилось. True, и чук, условие выполнилось, и не было зацикливания. Теперь все четко и все понятно. Теперь мы можем сделать вот так вот. Смотрим, если A меньше нуля, то есть будет все время false. И будет постоянно, вот будет происходить цикл. Давайте посмотрим. Запускаю вот, и понеслось. Информация обновляет. Оп, оп, оп. Короче, давайте, если... Если... Меньше 5, то тогда прыгнем. Вот так вот. Поехали. Меньше 5, меньше пяти, есть, перепрыгнул. Круто. Ну, подожди, это обучалки. Прошел так. О, 7. Давай 8. Сейчас прокликаю, что тут за уровни есть. И думаю, все. Есть, думаю, в целом вам понятно, что за игра. Не понял, а тут что за задание? Коробочку надо взять эту. Измувейбл. Uh, Коробочка может двигаться? А что у нас тут есть? А, это сенсор, ух ты. To number. Короче, тут есть на чем голову поломать, но... ТФ. Что такое ТФ? Давайте я проклацаю на следующем уровне посмотрим 10 а дальше недоступно походу ох ты -мо. моё это походу надо прыгнуть и чё, попасть на эти бочки и чё дальше интересно получается получается логические операции не, я подпрыгну, но я, конечно, такое перепрыгнуть не смогу. Наверное, надо... Что-то построить из этого. А как его построить? А это двигается. Типа по... по... Короче, странно. Я не знаю, что тут делать. Но в целом, я думаю, вы поняли, что тут сделать. По идее, ничего сложного. Буквально 5 минут, и вы решите эту задачу. Думаю, все, обзор уже длится 32 минуты. Поэтому, в принципе, вот такая вот игруля. Можно прийти после работы и позалипать в решении этих логических задач. Хотя, как показывает практика, После рабочего дня как-то не хочешь с этим всем заниматься, но иногда почему бы нет. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, подписываемся на трех каналах: Rutube, YouTube и Anxzen. Ставим лайки обязательно, пишем комментарии. Потому что очень важно, чтобы видео продвигалось, а если там будут комментарии, лайки, еще будет делиться, то, конечно же, видео будет набирать популярность. А если будет видео набирать популярность, то и рост канала будет. А в этом заинтересованы все. Ну, я так думаю. Вот, ну теперь точно все. Всем спасибо за внимание. И все такое. Всем пока.